Ни то так не умеет Опа. Вот так еще Вот так Молодец Паша? Ты там, Паша? Миша. Миша, вот Миша. Миша. Миша. Давай зажигай. Опа! Зачем мне ногу? Давай зажигай, ты что? Ну, ай, иди сюда. И что, что и что, Миша, Миша, попугай? Ну, что он там делает? Что? Что тебе надо? Давай нос покусай мне. И что ж ты? О, молодец. Мишка. Ой, а Грыз. Чего, чего? Так, Давай, хороший парень. See? <laughs> Миша, Миша, Миша, Миша, иди сюда. Танцуй. Куда бежать? Кто ты? Мишка. Мишка. О, интересно все. Иди Телефон интересен. Поцелуй, поцелуй. Вниз. Поцелуй давай. М. На. На. Что ты? Телефон ему нужен кыш, кыш. <свист> <свист> <свист> чтобы позвонить с ним, чтобы Короче, короче. Привет. Привет. Миша, привет. Brrrr. <laughs>